Очень актуальным для сметчика является вот такой пример В расценке указан бетон, марка которого отличается от принятых в проекте На основании МДС 8136 мы имеем право уточнить марку бетона Например, расценка на устройство бетонной подготовки Откроем ресурсную часть расценки Сначала надо удалить старый бетон, а затем добавить новый. Поступить можно следующим образом. Вариант первый – корректировка ресурсной части строки. В ресурсной части работы ставим курсор на бетон и по правой клавише выбираем пункт «Заменить» и выбираем в базе НЦИ нужный нам бетон. Обратите внимание, исходный ресурс отмечен как исключенный, он ушел из строки со своей стоимостью. Новый бетон отмечен как добавленный, он также пришел со своей стоимостью. Поскольку единицы измерения совпадают, норма нового бетона осталась без изменений. Заменились стоимостные показатели расценки. Во вкладке «Описание» автоматически составлена формула корректировки материальных затрат строки. При печати эту формулу можно отобразить, если установить флажок «Описание строки». Вариант второй. Сделать бетон неучтенным. В ресурсной части строки в контекстном меню выбираем пункт «Сделать ресурс неучтенным». Выбираем пункт «Не изменять стоимость строки». Теперь в поле «Тип» ставим минус. Это значит, что из итогов сметы вычитается стоимость исходного бетона. Далее добавляем новый ресурс по проекту. Ставим такой же объем, здесь мы учли стоимость нового бетона. Новый бетон мы можем привязать к работе.